займемся. Разрешите, вот я как раз задам один вопросик по дорогам. Мне, я, конечно, не житель деревни пирогова но иногда по этим дорогам хожу, пульс центральный, мне казалось непонятно, почему совсем недавно улицу центральную, значит, от моста и, и до поля зачем-то сняли, как мне показалось, абсолютно идеальный асфальт, и положили новый. Мне казалось... Разрешите-ка еще один очень сложный такой вопросик. Вот я недалече как сегодня, когда ехал домой из Медведка в автобусе, заснял очень длинную пробку. Вот продолжаю эту тему. У нас собираются строить жилой комплекс Пироговская ревьера. Вы, вы, значит, обещаете, что, мол, будет обездная дорога. До сих пор нет документов по этой дороге. Застройщик уже создал сайт проекта. Уже что и не одни Еще вопрос вы тот, кто хочет за строить эту дорогу. А вы а вы такой стороны где она пойдет эта дорога? Когда было собрание, да. вот где дамбу с той стороны, где. Нет, по этой дороге, выложите, надеюсь, да, на сайт администрации. Я а, документ обязательно выложу. А, я а, обязательно это должен делать, потому что все то, что делается на территории, это публичные документы. Я понимаю, что вы увлекаетесь этим. Вы любили мои ответы, потом транслируете куда угодно. Вы не, переживайте, вы, я, я, вы, вы, вы, вы не переживайте, я ничего монтировать не намерен. Я все выложу, как заснял. Я не буду ничего вырезать, дописывать, появится. не можем никуда выехать да, вот не можем вот на а вот и делают, соответственно, и сейчас реконструкцию, вы знаете, делают Осташковку да. в ту часть там начали расширять ее расширят и вот эта вот дорога, она соединится с а, а, вот еще этой формой там же развязки есть все это есть поэтому как раз избежим мы столпотворения Вопросы... Вопросы... А, а, вопрос, а, вопрос, да вопрос. а По улице Сокозной, вот то, что там э, строятся, вот эти, сказали, будет какая-то реконструкция, будет э, стоянка для машин. Я снимаю, как мне удобно. Вот, мы ходили на собрание, было собрание, и нам показывали проект. О, это что это... по поводу вот этого? О, что стоянка для ну, машин нет, там будет... Не, совершенно не, то есть так. совершенно будет. не так. На сегодняшний день это компаниями, которые логисты. За ними закреплено э, 2 с лишним гектара. Да? Это территория, ну, промышленная территория. Сейчас на данной территории, я, по сути, делал вот недавно там был, да, у меня даже есть фотография, да, я сделал фотографию, я удивился тому, сколько там рабочих. Мест. вывозит чего-то. Нет, это производственная, производственная площадка. Конечно, заезжать туда будут машины, отвозить что-то, да, продукты. Но, но как таковой вот этой вот логистического центра, где машины, ну, идут потоком, нет, нет, это совсем иное. И, и, конечно, вот поверьте, когда приезжал сюда губернатор, да, он тогда исполнял обязанности, и он везде сейчас говорит, надо создавать рабочие места на... Ну, в шаговой доступности, хотя бы в километральной доступности. Как в советское время. что забывать-то? У нас э, э, города и поселки, рабочие поселки развивались исключительно от того, что есть место э, ну, рукоприложения или приложения головы. Да? Вот э, опять же фабрику, будем говорить. Ведь поселок, по сути дела, что, возник за счет да, фабрики. Берегу, берегу, вот. к, к сожалению... Ну получилось так, что текстильная и легкая промышленность, ну вот обанкротилась. Уж искусственно это, не искусственно, поверьте, нет, вот обанкротили. Да, я же говорю, искусственно это или не искусственно. Но, слава богу, сейчас на территории есть хорошее там производство, да, и все-таки там 800 Решите вернуться к дорожному вопросу.